Так, дорогие друзья, вот мы что-то нашли с вами. Видите, какая прелесть. Сегодня 23 февраля, а у нас тут вот такая прелесть растет. Просто отлично. Что, друзья, все, идем дальше. Пока у нас тишина. Пол ведерка насобирали грибов и тишина. Поэтому идем Ищем дальше. Может быть что-нибудь и найдем. Посмотрим, есть у нас еще некоторые местечки, на которых я люблю собирать. Идем, смотрим. Так, ну вот дорогие мои друзья. Вот там мы и нашли с вами. Вот какая красота у нас. Просто, просто, просто прелесть. 23 февраля. Мы собираем с вами грибы. Просто сказочно. Просто отлично. Вы сами видите снег на улице. Погода мокрая. Но грибы есть. Надо просто их искать. Так, друзья, идем с вами дальше. Смотрим, что у нас тут есть. А вот у нас какая красота есть. Вот они наши красавчики. Вот они наши хорошие. Конечно, мы их берем. Пойдем дальше. Ну что, ищем с вами дальше. Смотрите, какая прелесть. Это просто прелесть. Молоденький, красивенький. Просто-просто прелесть. Конечно же, мы их берем. И пойдем потом дальше. Так, ребята, ну мы идем дальше. Хочу вам кое-чего показать, на такого даже я не видела. Не знаю сейчас, как подрезать. Вот они висят, они все по дереву. Они все просто-напросто спрятались на дереве. Их там полно. Просто обалдеть. Конечно, я туда не долезу, пусть они там растут. Хочу делать. Никуда не денешься. Так что вот так вот. Бывает и так. Они растут очень высоко на деревьях. Эти зимние опятки. и все еще пока вот нашли какая у нас красота здесь это у нас рожалочка очень полезный хороший гриб поэтому естественно мы его возьмем ну что ребят будем собираться домой всем спасибо кто посмотрел это видео ставим лайки подписываемся на канал всем скорой встречи до свидания